Ну, делаем еще один дубль. Не нравится мне. Это в конце что будет? Аккорд? Увеличенный, на аккорд. Ну. <вязано> да, я тебя снимал. Так, мне надо еще подсольники сыграть. Ладно, это будет на соло 3. Подсольники. Торцы, да? А, там в конце этих... Куплетов. Там такие няшки. Так, это что? А, я сейчас с самого начала все прогоню, фигню поиграю. Вырежу потом. Все лишнее, было.